Давайте еще раз коснемся с этого вопроса, с магической точки зрения. Дело в том, что есть такое правило. Порчу, проклятие, то есть программу энергоинформационное воздействие нельзя сделать просто так. Нельзя всегда только за дело. Человек действительно должен быть виноват. Порча и проклятие ⁇ это призывание человека к ответу. И бывает, что обида или ущерб нанесен настолько сильно, что призывается к ответу не только сам человек, но и весь его род до какого-нибудь там колена, пока не рассчитаются. Такие акты случаются только, если сторона, которую обидели, очень сильно потеряла в правах. Очень сильно. Например, пришли красные, раскулачили, всех поубивали, и последняя оставшаяся женщина вкладывает в сердце этого красноармейца все, что оно думает относительно него, Красной Армии, а также его матушки, его тетушки и всех прочих представителей его же рода. И, соответственно, поскольку она теряет в правах, теряет очень сильно, и не отдает добровольно, а действительно подвергается насилию, потому что есть правило, права можно отдать только добровольно, если у тебя их забирают. Значит, как, рано или поздно обязаны будут рассчитаться. И она проклинает этого человека, и, соответственно, если его энергии, времени, жизни, здоровья и прочего не хватает рассчитаться за попранные права, соответственно, будут рассчитываться его дети. Соответственно, ты, снимая проклятие с человека или снимая спорчу прежде всего снимаешь информацию, информацию этого проклятия, то есть печать долга, потому что всегда есть печать. А как можно снять печать долго? У тебя должно быть на это право. Цена вопроса, какова цена вопроса тебе будет говорить твоего, твоя сила, с человеком можно снять проклятие, но он еще не дорасчитался, ни он, ни его дети еще не дорасчитались, ему еще надо, я не знаю, там миллион часов от времени отдать, да? несколько лет жизни им надо отдать в уплату за эти порушенные права. И соответственно цена вопроса- это либо его время, либо денежный эквивалент его времени, как, например, он бы, сколько бы времени он потратил, например, для зарабатывания этих самых денег. Если например он должен пять лет жизни, то вот и считается, обычно его час времени стоит столько-то, ну, вот пусть отдаст. Там очень простая арифметика на самом деле, такая простейшая. Поэтому тот, маг, ведьма, колдун, которая работает действительно с прямым каналом силы, он получает эту информацию, что называется, без искажений. Соответственно, если ты берешься снимать с кого-то что-то, если ты это делаешь, поверьте, по доброте душевной, запомните, вы всегда будете делать за свой счет. Если ты не дополучила денег, а порчу сняла, значит, рассчитываться, остатком будешь, тоже ты. уже Поэтому... прошли. Все об этом знают, те, которые начинали колдовское ремесло, обычно начинали его, что называется, ну ладно, я попробую там с подружки чего-нибудь там где-нибудь, как-нибудь. А потом получался такой откат, что мама моя, а все почему, откат-то получался? Не потому, что тебя наказывают, а потому что ты дело-то сделал, у тебя все получилось, молодец, рулец, можешь. Но цена вопроса, а кто рассчитываться-то будет. Ты выбрал там 3 килограмма магической энергии, а это извините стоит. Чтобы стереть печать долго, стереть печать проклятия с человека, это надо много энергии. Эта энергия могла бы пойти на более, скажем так, конструктивные шаги, чем проклятого избавлять от последствий проклятия. Что это вот, интересно, в этой жизни себя представляет, чтобы с него проклятие было снято? На него что, планы мироздания какие-то строят? Обычный человечешка, биомасса, ничего из себя не представляющий, учиться не хочет, выводов не делает, сидит и считает, что ему все должны, как все в общем-то ведет себя как все. Почему на него надо тратить? Почему на гениального шахматиста Петеньку, который по причине того же самого проклятия родился, скажем так, со сколеченными ногами или с ДЦП, не надо потратить? Почему на него ты надо потратить? Почему на этого человека? Только потому что он твое сердце разжал, ну так ты и плати. Логика ясна, все очень просто. Да, поэтому, господа практикующие, гуляне они здесь присутствуют, да, внимательно отслеживаете цену вопроса. Лучше 20 раз свои силы переспросить, чем совершить ошибку, за которую вам же потом последствии придется рассчитывать.